Из Захода Европы мы так пересуваемся на схід, где на нас ждет новое прямое скайп-ключение. Тоже починається страна начинается на литеру Г, но это уже не Греция, а Грузия. конкретно это регион Батуми, где на нас уже ждет Олена Циганок, директор туристической компании Бонжур. Гама с Грузии, с Батуми, столицы Аджария. Я сейчас нахожусь на Приморском бульваре. Он порядка 8 километров. Вдоль всего э, всей набережной можно просто гулять, можно отдыхать на пляже. Также э, многие знают, что здесь есть муниципальная велосипедная дорожка, где можно просто взять на прокат велосипед и не просто гулять ножками, а покататься. Это здесь пользуется популярностью, но поскольку сейчас довольно таки еще жарко, то все, наверное, на пляже, а вечерами здесь такая, скажем, почти настоящая дорога. То есть нужно, даже вот видите, есть пешеходный переход через велодорогу. То есть нужно быть внимательным. Что же можно делать в Батуми? Конечно же, можно отдыхать на пляже. Вот он здесь рядышком. Пляжи все идут муниципальные, но при желании можно взять себе зонти-вежезлон и уже отдыхать непосредственно не просто на свои полотенечки, да, а уже более комфортно, скажем так. В Батуми можно просто-просто гулять, начиная от набережной, здесь можно как днем, в обед, вечером красивейшие закаты, все просто садятся на пляже им любуются. Вечером все совсем по-другому, зажигаются огнями, и своя красота набережная очень много ресторанов конечно же в грузии без ресторанов и вкусной еды никуда Вот всеми известных хачапури э, чин, э, и хинкали до чанахи разные кебабы в общем все все вкусное конечно же это все добавляется грузинским вином и не, или чачей по вкусу кто что хочет очень много разных улочек здесь просто погулять по старому батуми как, как как старых, так и новых. Очень много красивых зданий. Вот, По-моему, в 2010 году была открыта площадь Пьяца, такая, скажем, итальянская Грузия в городе. Пользуется популярностью. Там тоже есть кафешки, каждые три часа такое, скажем, там часовня. И... Крутятся куклы, люди специально собираются, чтобы это посмотреть. Можно подняться на канатную дорогу или на колесо обозрения и полюбоваться красотами Батуми с высоты птичьего полета. Можно поехать в Аджар в горную Аджарию посмотреть на красоты гор грузинских, горные речки увидеть, и водопад. Можно поехать в город Кутаиси. В Батуме есть железная дорога. При желании можно добраться и до тбилиси Ну, в общем, заняться здесь есть чем. Вот позади меня пляж сейчас, еще много-много другого батуми потому Поэтому приезжайте, отдыхайте в Грузии. Турбонжур вас ждет в Киеве, я вас жду в Грузии. Вот, и до встречи в студии. Дякуємо, Олена. Нагадаем, что у нас на прямом скайп-ключении прямо из Батуми была Олена Циганок, директор туристической агенции Турбонжур, мережи агенции грязчих путевок. На скайп включеннях сегодня мы ставим паузу, у нас будет еще несколько прямых зв'язків. Ну, а перед этим у нас будет... Гостёва ранкова беседа Кава Онлайн. Ее розділи Жанна Тейлор та дизайнер Рост Діко, который уже появился в нашей студии. Тож будут теревенны про стилистику, про, можливо шопинг-тури, возможно, какие-то еще тайны с Жанной Тейлор, которую она подготовила именно для вас. Тож дочекайтеся.